23 ноября Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетила с мастер-классом профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Иосиф Делошинский, где рассказал о стратегиях и мишенях массовой коммуникации. Пытаюсь показать, что и как происходит в медиапространстве с точки зрения влияния журналистики, рекламы и пиара на создание поведения людей. То есть, поскольку большинство журналистов